Вот опять что-то случилось, и в телефоне лишь гудки. Тут что то с другом переключилось, не отвечает на звонки. Ну что бывало и такое, бывало хуже и не раз. Такое бы ну, что же все так и сейчас? Ну, наконец, вот и ответ. Ну как дела? Привет, привет, да все в порядке нет проблем. Ну и прекрасно нет проблем. А вас сегодня вечерком чуть-чуть поклон Хуже, все поймут. Ну вот опять что-то тревожит и не пойму, о чем тут речь. И вроде день нормально прожит, но сердце жаждет новых встреч. Друзья, ну где? И на звонки ответов нет Мы раньше чаще собирались Ну а сейчас как в темноте Ну наконец-то вот ответ Ну как дела, привет, привет Да все в порядке нет проблем Ну и прекрасно нет проблем А у сегодня Чуть-чуть погод с конечком, так и заботы все Как дела, привет, привет, а все в порядке нет проблем, ну и прекрасно нет проблем. Давай сегодня вечерком, чуть-чуть покопи с конечком. так и заботы все уйдут. Бывало